Итак, друзья, всем привет! Сегодня подготовим два микросервиса. Я думаю, что их нужно сделать без использования Identity Server, то есть они будут равнозначные, равноценные. Один назовем, допустим, User Service, а второй пусть будет Order Service. Ну, в общем, вот такая вот у нас будет конструкция. Собственно говоря, нам в принципе не важно, как эти микросервисы называются. Ключевой момент показать, как они должны взаимодействовать между собой при помощи RobitFQ. MQ, в общем-то, при, при помощи очереди сообщений и, в частности, используя MassTransit. Я создал папку, которая называется «Communications with, with Messageq. И, как вы понимаете, здесь должно быть два солюшена, то есть два микросервиса обособленные между собой. Более того, каждый из них должен иметь свой собственный репозиторий, обращаться к своей собственной базе данных. Именно так работают микросервисы. Собственно говоря, в этом-то как раз и сложность этих самих микросервисных вот этой вот архитектуры. Когда. Абсолютно обособленные между собой проекты, солюшены, работают с разными базами И сложность в том, что вот эти вот 2, там, 3, 500 миллион вот таких вот микросервисов между собой склеить, скрепить, используя специальные подходы, паттерны, ну и в общем-то, собственно говоря, так далее Ну и первым делом давайте я сейчас создам, открою Visual Studio Я создам новый проект Надо сказать, что у меня есть э, заготовки, а вот, вот они. То есть для того, чтобы у вас появились вот эти вот заготовочки, да, это э, микросервис-темплейт с использованием identity сервер, там есть свагер, ну и прочая хрень. И, собственно говоря, есть микросервис-темплейт тоже с использованием свагер но уже без identity сервера. Давайте я пока вот так вот сделаю, я покажу как это сделать для начала Смотрите, первым делом можно установить экстеншн, чтобы у вас появились эти э, шаблоны Тут достаточно написать колобон, он пока один Вот Установить этот экстеншн, появятся эти шаблоны И второй вариант открыть, например, э, GitHub. В GitHub найти микросервис template папки output найти папку версию 3.1. И вот один темплейт. И вот второй темплейт. Они последние по версии. Я предыдущие версии сохраняю на всякий случай. Но вот эти вот два файла скопировать в папку, которая называется соответственно... Visual Studio, My Document, Visual Studio, Project Templates, ну там, собственно говоря, найдете. В одном из предыдущих видео я показывал, как это сделать, если будут вопросы, пишите, я подскажу, но я вот использую вот этот вариант, потому что, потому что я его использую. Ну и, в общем-то, теперь я смогу создать первый проект, могу использовать шаблон без Identity сервера, мне не потребуется авторизация. Давайте я, как и сказал, его раньше назовем, ну, допустим, user service. И здесь, соответственно, тоже user service. Ну, project name. Давайте вот так вот. эй API. Вот. И мне нужно выбрать папку, куда его положить. Я в папке Project создал специальную папку, которую, как я сказал, называется Template. И вот сюда положим этот файл, этот проект, вернее, этот solution с этими проектами. Как вы помните, в этом шаблоне несколько проектов. Проект создался, сейчас Visual Studio установит зависимости. Отлично, все установлено. Я хочу показать, что я использую именно in-memory режим для DB-контекста, чтобы не устанавливать реальный MSQL-сервер, MS хотя, в принципе, это тоже можно сделать. Так, Entity Framework Design. А, ну, вот, вот in-memory. То есть у меня сейчас все телодвижения, всех моих работы с базы данных, они будут происходить, собственно говоря, в режиме in-memory. Здесь у меня... Пока ничего нет, то есть на самом деле сущности здесь у меня пустые, здесь есть только лог, В принципе его тоже можно удалить, но я пока не буду этого делать, я его оставлю. И что касается второго сервиса, давайте тоже его сразу создадим. Я снова воспользуюсь темплейтом. Пусть это будет темплейт. И микросервис мы назовем orders. Order service. Ну, в общем, часто меня спрашивают, почему я вот называю именно вот не orders сервис, а order сервис. То есть в единственном числе. Ну, это как бы просто convention, да, можно сказать, он мой собственный, мой личный. Я только контроллер во множественном числе называю, а остальное, понятно, что order это сущность, а сервис это его принадлежность. Например, user сервис. То есть пользователь, ну, в общем, вы называть как хотите. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Но просто так заведено. И здесь опять ордер, сервис, но только уже добавим API. И создадим этот проект. Отлично, теперь у меня в папке... Communication with MQ, как говорилось раньше Созданы два Солюшена, в одном solution есть Несколько проектов Это один микросервис, полоценный Собственно говоря, сам себе на уме Который, и второй Что дальше? Ну, в общем, дело теперь за малым На самом деле, есть у нас два микросервиса Нужно сделать какие-то сущности Которые да, которые будут как-то между собой связаны, возможно, там по идентификаторам или еще как-то. На самом деле, как бы первый вариант это создать реальную базу данных, сделать миграции, добавить, я этого делать не буду. Вы все это прекрасно без меня знаете, как это делается. Если опять же не знаете, ну напишите, может быть, в следующих версиях мы существующие сущности закинем в базу данных. На данный момент у меня есть два микросервиса. Ордер-сервис и, собственно говоря вот user сервис что для начала нужно сделать давайте допустим создадим какой-нибудь какой-нибудь класс да пусть он называется person c-sharp давайте здесь создадим пару-тройку свойств ну например string пусть будет все name нет давайте все-таки напишем нет что-то нету нажал name, давайте пусть это будет еще у нас какой-нибудь last name сейчас на данный момент я просто готовлю собственно говоря, давайте тогда date time когда родился человек и собственно говоря у нас будет person основная, главная сущность Возможно, конечно, нужно создать э, сущность менеджер, сделать наследником его персон. Ну, я не буду этого делать, я э, сделаю таким способом. Ну, то есть по простому, чтобы максимально показать взаимодействие. То есть у нас будет персон, нам соответственно нужно от него, чтобы был идентификатор. У меня здесь установлена сборка, которая называется. Клабунга uh, Antifamor Core Entities Base Там есть идентификаторы И в общем у меня вот здесь уже как вы видите Вот F12 есть ID И в общем мне уже идентификатор для этой сущности не потребуется Теперь мне нужно создать соответственно в базе данных uh, У меня есть вот IDB I Context Это сделано для юнит-тестов Здесь вот уже предопределенные есть. Я сделаю так, «Ctrl-C», «System» сверну. Здесь напишу «Ctrl-V», здесь напишу «Person». И здесь напишу, пусть будет, ну, вот, да, вот такой, не «People», а «Person». Ну, просто так, так лучше. Теперь у меня нужно, чтобы этот интерфейс получил реализацию. Ну, и, в общем, есть у меня Логи, есть у меня «Person». Теперь, собственно говоря, что... У меня в другом сервисе будут, ну, так называемый ордер, да, то есть, ну, пусть это будут договора. Какие-то. То есть, персоны будут заключать договора, и у них их может быть много, то есть один ко многим. И, собственно говоря, давайте именно это сейчас проделаем. Вот мои договора. Здесь создадим сущность, которая называется ордер. Нет, правильно напишем ордер c sharp ну и, в общем-то, у нас будет связь неявная, потому что здесь у нас реальных персонов нету. Я вот такую заготовочку сделаю, у меня такой сниппет есть. Зачем я это делаю, меня тоже, кстати, спрашивают. И вот почему. У меня есть специальная Туду do Explorer, да, и здесь есть подписка. Вот видите, не подписка, а заготовка, которая вот это место Туду, она ищет везде Колобонга, потому что Туду do пишется... Во всех сорсах, во всех проектах, и на JS, и любими, любыми другими разработчиками, а вот колобонга пишу только я. Соответственно, я точно знаю, что мне здесь вот нужно что-то доделать. Перед тем, как публиковать или готовить проект публикации, я открываю эту закладку, ищу где колобонга, и точно знаю, что мне нужно сделать. В общем-то, вот вы спрашивали, я ответил. Ну и, в общем, переключимся обратно в нашу тему. Здесь у меня тоже при установленном шаблоне есть identity сущность. Значит, идентификатор у меня уже есть. Более того, давайте здесь сделаем какой-нибудь там... Ну, пусть это будет string. Я опять же сейчас надумываю какой-нибудь э, функционал. Пусть это будет номер договора, пусть у нас будет prop date time. Mm, допустим created add ну, в смысле когда там заключили договор давайте еще создадим что у нас там может быть там mm, ну допустим dis пусть будет string да? какой-нибудь description я сейчас не пытаюсь создать систему договоров я просто пытаюсь хоть чем-то наполнить немножечко чтобы можно было потом тестовыми данными забить это все и, и, и забить на них вот ну и собственно говоря чтобы у нас появилась связь неявная связь с другим сервисом с сервисом Person мне нужно здесь создать GUID у меня везде в сервисах используется GUID я скачу здесь Person ID в общем-то как вы понимаете теперь у меня у одного персона много может быть договоров то есть можно их найти по идентификатору и, собственно говоря, наступает момент, что у нас, ну, ну во-первых, это все нужно в базу данных запихать, давайте как раз это сделаем. Опять же, я здесь, ну, не мудрствуя а лукаво, скопирую, уж прошу прощения за копипаст, и здесь э, напишу order, а здесь, соответственно, мне ReSharper предложит orders. И теперь у меня появилась одна ошибка, потому что не имплементирован интерфейс, я его имплементирую, ну и вынесу его из системных, чтобы э, не нарушать отчетности, так сказать. Ну и в общем-то теперь у меня есть э, сущности, мы считаем, что у нас отработали миграции, все это сохранилось в базу данных, но для того, чтобы у нас реальные ордеры появились, реальные пользователи, нужно каким-то образом наполнить вот это вот в этом месте, вот этот вот контекст, вот этими вот самыми и ордерами, и персонами. Давайте переключимся в предыдущий э, сервис. И, в общем-то, сделаем здесь одного персона. Э, вот таким вот образом. Контекст. Э, users. Ой, я их назвал persons. Ну ладно, пусть будет persons. Add. Ну, давайте вот так вот сделаем. Во-первых, мы можем это сделать. Add async. Здесь можем создать лист. Здесь, скажем, обязательно await, var, list, равен new. А, ну, конечно же, range я оговорился. И здесь напишем new вот так вот. Person. Давайте их создадим парочку. Собственно, здесь у нас будет new. Персон, давайте я вот таким вот образом сделаю, дата рождения new data time ну пусть будет такой молодой совсем Персон. неудачно он родился в новый год ну не везет, с кем не бывает uh, first name. пусть будет, Ана... давайте его назовем давайте все будем писать по-русски анатолий прошу анатолиев не обижаться так Давайте, чтобы никого не, не набежать, э, давайте Евлампий. Вот, вот, такой вот человек с очень интересным именем. И last name у него будет, ну тоже какой-нибудь там, я не знаю, сухо, дрищев. Ну просто вот не ну, счастливый человек. Так, еще мне здесь потребуется идентификатор. Я его тоже буду подставлять явно. У меня здесь э, есть э, GUID э, PARSE. И здесь у меня есть быстрая клавиша, которая может генерировать GUID. Если интересно, потом расскажу. Но ну, это вот первый персон, который у нас будет. И давайте добавим еще одного. Он уже будет немножечко постарше, где-то вот лет на 20, и ему пусть повезет, он в октябре родится. Причем 10 числа. Звать его будут, ну, допустим, пусть будет. Давайте по-русски. Ну, вот таких вот два... Стоп, давайте еще обновим. Такую штуку сделаем. Ну, в общем, как вы видите, у меня теперь есть список персонов. И теперь, собственно говоря, это на самом деле будет просто проверить. А, нет, у меня нет ни контроллера, ничего, чтобы это проверить. Давайте сделаем контроллер. Так, ну на самом деле контроллер можно сделать тоже интересными способами. Причем двумя. Первый вариант использовать крут так называемый, да, когда по, по образу и подобию как использовать Nibble Framework здесь вот у меня вот этот read-only Controller. давайте пока временно сделаем вот этот вот самый контроллер, чтобы посмотреть, какие пользователи у нас есть. Итак, я здесь сейчас создам какой-нибудь такой файл просто ой Теперь я сделаю некоторое количество магии. Я использую snippet. У меня тут есть snippet Pearson. Ну, в общем, для того, чтобы использовать сниппет, нужно сделать какой-то фреймворк. Да? То есть этот фреймворк позволяет мне максимально просто использовать мои, собственно говоря, наработки. Ну и здесь мне нужно просто создать Persons Controller с именем Persons. И вот здесь еще мне нужно так смотрите у меня в сборке микросервис core есть уже микросервис not found exception но тем не менее у меня вот этот вот еще в моем текущем проекте вот core exception есть я его просто удалю потому что я же использую общую сборку для всех микросервисов где эти exception есть ну и в общем то как вы понимаете вот у меня получился набор классов есть какой-то Person Manager. Я когда э, делал Nimble Framework, я уже про это объяснял. Это на самом деле достаточно быстрый способ реализации э, вот этих вот самых э, крут операций. И здесь я создал э, сейчас скажу Writable контроллер. Собственно говоря, если я сейчас запущу вряд ли, конечно, сейчас запустится, потому что есть у меня некоторое количество ошибок. Да. Вот, и мне нужно эти ошибки поправить, давайте я это сделаю В общем, ключевой момент в том, что на самом деле я не стремлюсь к тому, чтобы вас заставить использовать эти фреймворки Я хочу просто создать максимально быстро э, сервис, э, который, собственно говоря, потом мы будем использовать Как вы создали сервис или как вы его будете использовать, это сугубо ваши личные проблемы Поэтому хотите, используйте Nimble фреймворк, хотите, нет в общем, это э, как бы на ваше усмотрение. У меня ошибок нет, давайте попробуем запустить. Сейчас у меня теоретически должен появиться кон контроллер Persons, э, в котором есть некоторое количество методов. Я надеюсь, что там появится полный крут. Э, вот я запустился вот контроллер persons а вот как раз метод собственно говоря вот сколько я потратил времени на то чтобы это создать да, с этого со сниппетом, у меня есть уже полноценное количество операций которые могут там создавать удалять а сейчас у меня кое-что не сработает потому что не зарегистрированы э, некоторые зависимости ну давайте я вот так вот сделаю я скажу get paged. я хочу получить возможность вызвать временный и мне сейчас система скажет что Oh, page э, нужен, чтобы был 10. Ну, давайте поставим 10 page size. Можно сделать дефолтный класс смотрите, как все работает. Очень странно. Давайте сделаем. Давайте сделаем пост item в конце концов. А, ну правильно, вот. И вот почему не работает. Объясню. Смотрите, у меня сейчас пустой view model, и мне единственное, что нужно, сейчас я нажму стоп. И объясню. Для того чтобы у меня вся вот эта штукенция заработала. Вот в этом файле. Ну, во-первых, у меня видите, Person Create View Model, он пустой. Для этого мне нужно сходить в Person, взять вот эти вот штуки, добавить их вот сюда. Для view modла мне нужно добавить их сюда, то есть для апдейта. И для person View модул а я хочу, чтобы они мне тоже показывались. Здесь у меня тоже есть. То есть, я, мне нужно настроить для персона его view module а на сохранение, на выдачу наружу и, собственно говоря. Uh, еще остальные я сейчас хочу перенести вот эти вот файлы person viewmodel person create viewmodel и person update viewmodel в папку ну какую-нибудь тоже такую хорошую папку давайте придумаем что у нас инфраструкция, давайте вот так вот напишем инфраструктура Infra... Strat... нет неправильно In... Structure, и давайте slash view models ну, чтобы чтобы был порядок отлично, теперь мне нужно mapper configuration перенести в папку infrastructure mappers и собственно говоря давайте сделаю еще вот так вот попроще у меня здесь есть Wraithable Controller. А эти я перенес. Вот. Person Manager. Я сделаю вот так вот. Вытащить все файлы наружу. Вот. Ну, а теперь у меня есть вот Person Manager. Я его перетащу э -э в -три Вот менеджеры. Это для порядка вы, опять же, хотите делать и хотите нет валидаторы это тут у меня есть вот давайте нет не так validation да вот validations контроллер остается в контроллерах так и factory и factory мы добавим вот сюда factories ну и в общем то у меня остался чистый контроллер вот, собственно говоря, вся его реализация. Find Entity, это мне не нужно, я не собираюсь переопределять это. То есть вот у меня крут контроллер, который может выполнять какие-то действия. На других, наверное, примерах я покажу, как сделать по-другому, да, на другом сервисе. Но если, опять же, хватит времени, может быть даже э, в следующем видео. И теперь мне нужно сделать что? Давайте попробуем создать. Давайте попробуем создать персона. Во-первых, мне сейчас он должен сказать access denied. Так, Да, вот как раз что у нас транзакшен и memory ну, не работает. Ладно, это для примера это, собственно говоря, не важно. Пост мы, конечно же, пользоваться не будем. А вот getPage, собственно говоря, мы можем использовать для того, чтобы посмотреть, что у нас там есть а сейчас у меня здесь ничего нет ну хотя что-то есть total found я ж сейчас точно на персона смотрю да, персоны. ну, собственно говоря, персонов, конечно же, я создал они у меня лежат э, в этом самом как его называют, я что-то не понимаю, почему она не мапит. Э -э, давайте проверим что у нас маппинги работает. я кажется вспомнил, там по умолчанию в шаблоне маппинги то есть вот тот маппер, который настраивает вот person mapping да, здесь стоят везде игноры. Вот, вот это вот мы сейчас уберем э -э, здесь person create, здесь только for member id, options давайте вот так вот, options ignore ну, потому что, когда вы создаете ой, конечно же, тут не должно быть так когда вы создаете view viewmodel, ну, какой-нибудь новый персон, его идентификатора нет поэтому вы, мы его игнорировать будем и на update, в принципе здесь тоже у нас ничего не нужно мне повезло, у меня свойств малые они в целиком и полностью совпадают поэтому я сейчас вот это вот все уберу, и сейчас нам этого будет достаточно для того, чтобы отобразить список персонов, которые я задал через сид метод. Я сейчас просто вызову старый метод. Нет, не работает. Что-то я видим. А, нет, работает. Я просто не видел. Ну и как вы видите, у нас тут и в лампе, и в кондрате они тут все на месте. В общем-то, сервис, можно сказать, готов. У нас есть в памяти пользователей и даже настроены вью-модулы. Клосс. Так, следующим, следующим этапом мы возьмемся за orders. Итак, давайте переключимся в наш orders, закрываем все одним махом и собственно говоря, как я предполагал в первом э, сервисе, то есть юзер сервис мы сделали через э, крат операции то есть через одну сборку а здесь эта сборка тоже установлена по умолчанию давайте я вам покажу колобонга контроллер, вот она я ее отсюда вот сейчас удалю и э, вот почему я хочу показать, как можно использовать другой принцип другой подход, то есть использовать медиатор. А в шаблоны по умолчанию вшит вот этот самый крут. А я сейчас хочу показать другой вариант. Для этого мне нужно установить нагнет-пакет, который называется Колобонга. Так, кажется, я забыл, как он называется. Давайте полистаем. Так, это была... Давайте напишем вот так вот. Controllers. Вот, аSP Netcore Controllers. Вот какие-то обновления были. Давайте проверим. Git Info. Ну, ладно, это не принципиально, бог на нее. А, смотрите, я удалил ту сборку, в которой называлась Colobongo Unit Work Controllers, и, соответственно, теперь все, что я использовал а, для этого. То есть, вот эти вот контроллеры, Log Read-Owned Controller и Logs Writable Controller, они были сделаны для демонстрации. Мне они сейчас не нужны. Я их удалю. Более того, я удалю все необходимые, так сказать, необходимости для работы с этими самыми сборками я удалю мапперс Validation мапперс мапперс можно оставить кстати view models M -m -m. -model тоже можно удалить вообще можно на самом деле сущность удалить Но давайте я удалю мы сейчас почистим все хорошо и теперь мне здесь еще нужно удалить маппер, э, соответственно. Мне нужно удалить с базы данных. Мне нужно удалить ее и отсюда, в вот эту сущность лог. Э, и еще есть какие-то ошибки. Так, это Model Configurations. Да, мне тоже ее нужно удалить, потому что у меня сущности нету, поэтому конфигурировать мне нечего. Это log service мне он тоже не нужен еще осталось 4 ошибки но это проще уже мне нужно remove in project и еще осталось 3 не uh, было framework dependencies здесь этот мне нужно удалить но при этом мне нужно добавить uh, другой только я не помню, как он называется, давайте попозже. Так, сервис мне отсюда вот тоже нужно удалить. И отлично. Осталось только вернуться вот как раз вот сюда, да, допустим, вот. В Configuration я зайду и здесь напишу вот так вот. Services, э, Command и Query. Вот. Вот, вот эта вот команда подключает вот эту самую новую сборку, которую я установил. То есть колобонга.sp.netcore.controllers .controllers. И сюда нужно передать э, type of э, startup .assembly. Все, теперь у меня э, медиатор зарегистрирован. Более того, есть некоторое количество классов, которые уже как бы можно унаследоваться от них и сделать, допустим, тот же самый крут. В сборку вшита я имел в виду, сейчас я попробую это показать. Ну, для начала, да, мне нужен какой-нибудь контроллер. Ой, ну давайте назовем его Order. с Controller, C Sharp, окей. Okay. Сделаем его наследником от э, контроллер. Base. ну нам просто больше ничего не нужно хорошо и собственно говоря мне здесь нужен конструктор в который я должен опустить iMediator и в общем-то мне теперь нужно здесь сделать какой-нибудь action, ну допустим get orders by, или давайте вот так вот, for user здесь мне нужен GUID, тот самый GUID пользовательский ID и в общем-то, да, здесь мне нужно добавить еще road ой здесь напишем API а здесь напишем контроллер. В общем, здесь мне нужно сделать HTTP GET и action будет говорить о том, что мне будет использован GET user for этот и здесь нужно поставить идентификатор пользователя user id id и я поставлю CONSTRAIN это должен быть guid Сейчас у меня пока ничего не работает И почему? Мне на самом деле нужно создать ну, Вообще я вот как делаю Если у меня есть медиатор, если я использую медиатор То я создаю папку orders В папке controllers И соответственно у меня все, что связано с сущностью order Будет происходить здесь Давайте я и поправлю namespace Так, что-то у меня тут лишнее Я нащелкал, да и, соответственно, для того, чтобы у меня здесь что-то сработало, мне нужно сделать вот такую штуку. Э -э нужно и сделать query, ну или command, соответственно, и handler для самого этого query. Ну, так как у меня request, то есть query, я буду делать этот самый query. Собственно говоря, мне здесь нужно сказать вот что. Var result равен await медиатор send и здесь будет у меня так мне нужно get order for user order for user request вот так вот я его назову и сюда дам тот самый user ID. сюда я подставлю еще http текст request aborted, это тот самый э, токен cancellation токен и в общем то вот здесь вот у меня будет вот такая штука здесь мне нужно сделать соответственно task и sync task и соответственно мне нужно как раз создать этот самый order for user, я пока его создам здесь, это будет класс соответственно, смотрите iRequestObject это то, что подставляет iMediator в сборке, которую я установил колобонга из контроллер. там у меня есть request request base. И, собственно говоря, он, как сейчас давайте я вам прям покажу. UserID. Так, я хочу показать, что вот этот request base, он как раз и является наследником от iRequest. Тот самый то, что подставил нам сейчас решарпер по умолчанию. Ну и, в общем-то, мне здесь нужно указать, что я хочу получить. Какой результат? Я хочу получить коллекцию. То есть это будет iE yeah, Numerable что там у нас order uh, view model или если хотите i был order dto или еще как-нибудь там как я не знаю как вы хотите но ну, я привык называть view model потому что все-таки это то что ну в общем пусть остается view model и здесь у меня здесь есть такой view model base в котором есть всего лишь F12 идентификатор вот. и собственно говоря у нас есть Ctrl-T Order я просто скопирую эти поля и отдам сюда, ну чтобы не заморачиваться на количество полей, здесь делаю такую штуку, напишу рекод, это мой снибит у вас его наверняка нету еще скажу, что это у меня должен быть отдельный файл вот и, собственно говоря, мне здесь теперь вот этот вот ViewModel, он мне здесь теоретически не нужен, но я хочу так сказать user id равен ю user id, да, и здесь, конечно, с большой буквы и создать property guid и без сеттера. В общем, вот такой вот реквест у меня получился. Вы сейчас все поймете, как это работает. Ну, либо посмотрите, как работает медиатор, тогда тоже будет понятнее. Раз у меня есть request, значит мне нужен хендлер. И я делаю вот таким вот образом. Я копирую, создаю паблик класс, только здесь дописываю хендлер. И здесь у меня есть request handler base. И здесь у меня, давайте вот так вот сделаем. И здесь я также должен указать тот самый request. Request у меня order for user request запятая. Здесь я должен указать response. i enumerable order view model. Теперь я должен имплементировать нужные свойства, собственно говоря, метод, который называется cancellation token, ой, э, прошу прощения, handle. Ну и как вы понимаете, медиатор работает по простому принципу. Если есть у вас query, у вас должен быть handler, ну или command и должен быть handler. Я называю request, потому что очень иногда трудно разделить понятия query и command. Ну, если есть простой способ, то есть... Command, это когда вы что-то пишете в базу, а query, когда что-то читаете. Но пусть будет request. Неважно. Здесь я снова сделаю рекоды. И сделаю а потом... Да, вот они все мне прописываются. Сразу очень удобно и видно. И, в общем-то, мне здесь теперь нужно создать какой-нибудь... Ну, теоретически я могу обратиться в базу данных, но для того, чтобы мне к ней туда обратиться, мне нужно сначала в эту базу данных что-то запихнуть. И давайте это сейчас и сделаем. Запихивать мы будем таким же образом, как и в предыдущем сервисе, то есть var list будет new list. В моем случае это будет order. Здесь я напишу new order и, собственно говоря, дата создания будет new data Time. 2010. Ну, вот такой вот попался там старый, неважно. Нам это сейчас пока не принципиально. Здесь я хочу поставить такую штуку. Uh, description. Ну, пусть будет order для for user. Uh, 1. Здесь дальше у меня будет ID. Его нужно тоже uh, сгенерировать. Quit у меня есть генератор, специальная быстрая кнопка. Очень удобно, когда по нажатию там Win G у меня сразу генерится этот самый номер. Причем это не привязано к Visual Studio, это вообще в любом месте. Так, номер, ну пусть у меня будет номер 90U89T. Ну вот такой вот хочу просто номер. Uh, и person.id. Так, на person.id мне придется вернуться в предыдущий пользовательский сервис, который мы создавали, и посмотреть. Ну, давайте вот у меня есть вот такой вот номер. Это для Евлампия. Uh, new... Ой, нет, давайте. GUID PARSE CTRL V Вот. Вот этот ордер у меня будет для Евлампия Или кто там, неважно. Этот создан, допустим, 12 числа. User1, парс Этот будет уже, пусть будет 90. Оставляем тот же номер пользователя. И давайте еще один создадим. Раз уж они так быстро создаются. Здесь будет 22 И здесь 91. И будет нужно вот этот вот перегенерировать. И, соответственно говоря, вот этот тоже. А теперь мы сделаем почти то же самое, но уже для другого пользователя. Ctrl-V. Сразу перегенерируем номера уникальные, чтобы мы их не потеряли. Дата создания. Ну, Пусть будет здесь 7, здесь будет 8, здесь 1, здесь уже для пользователя 2. А здесь номер будет 00190, а здесь 00190, да, пусть будет так. И еще раз вернемся в предыдущую, скопируем для Кондратья его уникальный номер и вставим Person ID для Кондратья два раза. Как вы поняли, у нас для Евлампия будет три э, ордера, э, в смысле договора, да. А для, собственно этого квадратия будет 1. Нет, 2. Ну и, в общем, смотрите, сейчас у меня э, вот в этом реквесте, э, ну, давайте тогда уж сразу сделаем, что мне тут нужно. Мне нужно здесь получить IUNITOWR unit work я хочу его сделать print only и здесь соответственно что ну во первых у меня var user id находится в реквесте в реквесте в тот самый user id, я нажму f12 смотрите куда я прыгнул на то самое свойство, тот самый guid который приходит и обновляется и использовать, ой, из конструктора который в свою очередь попадает отсюда все очень просто и логично ну, опять же, на мой взгляд. Дальше. Нам нужен пользовательский orders. Orders у нас лежат в unit work get repository order Так, это у нас репозиторий. Давайте вот так вот. А, хотя давайте так сделаем. Get all и, в общем-то, здесь мне нужно написать where Давайте так и напишем. Where. Здесь мы используем лямду, Соответственно, person.id равен user.id. Ну и в общем-то теперь мне нужно собственно говоря, что сделать? Мне нужно теперь order, сделать маппинг на order order.viewmodel. Давайте так напишем. Для этого, кстати, мне нужно получить здесь ну, я делаю вот так iMapper он, кстати, тоже уже установлен. И сделаем его ретуэнт для свойства. Здесь делаем подчеркивание mapper map. И здесь нам нужно указать, что мы во что mapper. Ай и был order view model. Мы будем его из orders. Нет, мы будем брать его из orders вот так вот ну и в общем там здесь мне нужно что сделать ретурн ну о, да return. здесь у нас task давайте сделаем и и здесь делаем ну, return. так во первых мне здесь мапит нужно написать что это сущности ну и здесь вот этот самый мапит и вернуть ну, я сделал не сразу return, а return mapped, чтобы здесь бряку потом поставить и посмотреть. И у нас здесь нет эм, async. Вот. Ну, она говорит, что не нужно так делать. Давайте мы тогда уберем его. Она правильно совершенно говорит. Мы вернем вот таким вот образом. Task from результат и вот так вот так вот будет красиво а, просто я нигде не использовал а, и а синковый метод поэтому пусть будет так ну и в общем что раз у нас есть теперь э как это называется ордеры в памяти в общем давайте я поставлю две бряки я запущу сейчас эту штуку но перед этим мне нужно скопировать а у меня он уже выделен Делки, палки, Ctrl-C. Так, здесь у нас два. Сейчас стартанет проект. Есть у нас orders. Я говорю, хочу вызвать его. Я ввожу идентификатор. Мы попадаем в тот самый хендлер. И в этом хендлере мы смотрим, что у нас user ID задан. Мы находим orders. Они, собственно говоря, вот они пусто мы не нашли. так давайте проверим, что-то не получилось. Так, где у нас F10? Ноль. Давайте сделаем по-другому. Смотрите, Unit of Work у меня есть. Здесь у меня есть db-контекст. В этом db-контексте есть у меня ордер. Я сейчас без выборки, хочу посмотреть вообще, есть ли у меня что-нибудь в базе данных. Нет, нету, поэтому ничего и не нашлось. Я нажимаю ОК. И у меня, естественно, здесь пусто. Ну, это нормально. А, давайте посмотрим, почему мне это в базу не попало. Возможно, я просто не подключил. А, ну, конечно, это было глупо создать, но не добавить. Ну, и так бывает. Как говорится, и про старуху бывает порнуха. Async, нет, подождите. Await, Context, Range List. Что ж, вы не говорите-то ничего. О, давайте попробуем еще раз выполнить этот метод. На самом деле очень удобно работать с базой данных и в варианте, потому что... Так, я это закрою. Потому что как бы... ну, это просто удобно. Не нужно заботиться о том, как это отработала база. Ордеры должны сейчас появиться. Да, вот они появились. Вот они замапились. Но ну, вернее они не замапились, потому что там сейчас будет ошибка, что невозможно замапить. Да, она говорит, отсутствует маппинг. Ну да, как-то я немножечко проперся. Но так тоже бывает. Давайте создадим этот самый маппер. Так, я обычно называю Order, а дальше приписываю Mapper Configuration. Соответственно, для модуль Configuration, то есть для базы данных я приписываю Model Configuration. В общем, naming convention имеет значение. У меня здесь, в этом фреймворке, есть вот так называемый Mapper Configuration Base. И мне достаточно мой класс, унаследовать от Mapper configuration base, создать конструктор, в котором достаточно создать этот самый map. Я здесь маплю order на order viewmodel. Ну, в общем-то, вы не поверите, но это все. А это все потому, что у меня э, со, э, свойства order, как вы видите, совпадает со свойствами viewmodel. Поэтому у меня Mapper... Очень легко настроился. Давайте запустим всю эту штуку. Теперь маппер автоматически подключит этот самый э, вот этот вот профиль. И, э, в общем-то, вы сейчас не поверите, но все сработает очень легко и просто. Я говорю, что я хочу вызвать. Нет, не этот. Я хочу вызвать другой. Я хочу вот этот. Давайте я его вот так вот скопирую Ctrl-C. И скажу Ctrl-V. Покажи. Ну, как вы видите, их тут три, и они замапились. И давайте теперь для второго, для Кондратья, он тоже человек. Тоже дернем еще раз. Ну, и то есть, как вы видите, два. То есть, э, все на самом деле сработало так, как я предполагал. На самом деле, моя миссия выполнена. Я всего лишь нам всего хотел подготовить э, два э, микросервиса, так называемых, которые будут между собой связаны, ну, так вот, знаете, как это будет сказать-то? Ну, то есть, не явно, да? То есть, где-то какой-то идентификатор, где-то очень похож с тем, что есть другой. То есть, в одной базе одно, в другой – другое. Они между собой не связаны. И в следующем видео... Будем уже непосредственно подключаться к этому Рэбиту. Я покажу, как его настроить, что для, что для этого нужно. Я покажу, как установить Mass транзит чтобы его вызвать. Покажу, как создать консумер. В общем, дальше будет интереснее. Ну и на самом деле я преследовал еще одну цель. Показать, что вот эти вот шаблоны микросервисов, они... Работают, они работают для тестов особенно идеальный вариант и как э, начальная э, отправная точка для создания ваших микросервисов. То есть установили шаблон, подключили, что нужно там базу данных, identity ти сервер и в общем-то это все будет работать из коробки, грубо говоря. А, опять же в, сам, в каждом из микросервисов уже установлен вот этот крут операционный, которые были созданы для юзер сервис и есть э, возможность использовать медиатор то есть поставить другой э, nugget пакет удалив предыдущие собственно говоря э, можно их и вместе использовать то есть у меня есть такие микросервисы, которые используют их вместе да то есть э, чем хорошо вот этот крут в том что он очень быстро можно из него создать крут операции вы видели как это быстро а чем хорошо медиатор вот этот подход тем что он настолько кастомизированный что в одной папке как вы помните Собственно говоря, влезает весь функционал Надо остановить проект вот, То есть папка order ой, то есть папки контроллер Есть папка order с, И в нем, собственно говоря, и реквесты И хендлеры, и мапперы, и, и контроллеры И в Я могу вот в этом методе Использовать, какой захочу захочу Umodel, ну в общем, вы понимаете Что э, гибкость очень гибкая да? прошу прощения за каламбур на этом будем прощаться. Я не знаю, нужно ли выкладывать вот эти проекты в гид. Если это потребуется, напишите в комментариях. Я обязательно положу, мне не жалко. Ну, а на этом, наверное, пока все. Пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, лайкайте, там что-нибудь подписывайтесь, если хотите. Если не хотите пропустить следующее видео. но ну, а на этом, наверное, вам, вам всем пока. Да, пока.